Москва, так шоу Пусть говорят, в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Я не знаю, как сказать. Я пришел с этой болью, с этой утратой к вам. Что с ней произошло, Саша? Я пришел за советом, за вашей помощью. Мне кажется, вы мне можете помочь. Только вы. Извините, когда вы говорите, стала пропадать, это что? Она не приходила ночевать, она. Я всегда следил за ней. Ухаживал. Каждый день. Каждый день она была со мной. Мы стали единым целым. И я не представлял своей жизни без нее. И она меня выручала. Итак, э... я думаю, что не только я, я не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Она и была у каждого, у каждого из вас. Но мне не справиться с ней. Это произошло внезапно. Наша встреча, наши дни вместе. Я помню все. Каждый миг. Каждая минута. Сколько раз она меня учила. И когда это произошло, я был полностью обнажен перед этим. Успокойтесь. Ой, Мы пришли все здесь разобраться. Скажите, пожалуйста, после свадьбы, как долго вы жили мирно? Вам там легко говорить. У вас, если вы нормальный, есть каждого она. Вы все делаете для нее. Как и я рад. Мы писали об этом случае, и этот случай, на мой взгляд, омерзителен до беспредела. Сколько предупреждали, не выпускаю ее, сколько я тебе говорил, если ты не можешь, попроси меня, пусть я могут быть силой там или как-то угрозами, чтобы все мои уговоры остаться и не покидать меня. Были бесполезны. Версии пока что следствия не закончены. Я понимаю так, что версии есть разные. Ну как я бы задал, были задал, с их стороны у раз, них я скандалы. Я, туда и пору... я пробовал ее заменить. Я пробовал даже найти новую. Но такой, как она, не сыскать. Это невозможно. Потому что она потрясающая. Она нежная. Нежная, нежная. Мягкая. Гибкая. Вот я вашей позиции сейчас не могу просто понять. То есть под угрозой того, что вы ее можете заменить? О, нет, нет, нет, нет, нет. Я прикипел уже к ней. И я не смогу заменить. Нет. Где здесь истина вообще? И кто здесь виноват? Здесь два вопроса. Кто виноват и что делать? Это как нож в спину. Я был расслаблен. Полностью расслаблен. Ее нет. Нет вообще. На самом деле, если говорить о психических нарушениях, например, патохарактеристическое развитие личности или психопатия, то люди, страдающие такими тяжелыми психическими нарушениями, они прекрасно дают отчет своим поступкам. Да вы меня не понимаете. Она одна. Таких больше не будет. Она единственная. Вы не можете это понять. Только она. Я готов поставить на карту все. Опоздал. Все равно вспоминаешь те минуты, когда тебе было хорошо. Она что, правильно вас, мыслит? Да, мыслит, да, мыслит правильно. Девушки, вы не Правильно мыслит правиль. человека. Я, да. меня... я прошу вас передать ей, что я стал другим. Я изменился. Я стал лучше. Милая, ради Бога, вернись домой, у тебя есть дом. Береги тебя и своих близких. До свидания.